Итак, right. я хочу приготовить завтрак на скорую руку. Почти все продукты закончились. Так что это индийская смекалка. Обычно это блюдо называют панчамрита, что означает пять ингредиентов, которые превращаются в эликсир жизни. Но я настолько голоден, что, пожалуй, добавлю больше пяти. Сделаю блюдо еще лучше. Итак, поскольку закончились овощи, да и вообще все, что обычно хранится в холодильнике, но, к счастью, остались эти замечательные бананы. Их нельзя хранить в холодильнике. Поэтому они в порядке. Это простая индийская хитрость. Нарезать бананов, добавить немного меда, ги, йогурта. Похоже, йогурт еще в хорошем состоянии. Итак. Да. Просто нарежьте бананы на тонкие кружочки, как вам нравится. Если вы хотите сделать кашицу, то нарежьте их очень тонко или просто нарежьте вот так. Существует много утверждений о том, что если вы едите панчамриту, содержащую все пять ингредиентов в должной пропорции, это определенно может помочь при любого рода проблемах с щитовидной железой. У меня нет проблем с щитовидной железой, но содержать все в балансе в любом случае хорошо потому что это необходимо для тела, ума и хорошего самочувствия человека. Итак, щитовидная железа — это одно. Некоторые специалисты в Айрведе говорят, что это хорошее профилактическое средство от рака. Я на самом деле не занимался этим вопросом. Так что у меня нет проблем как таковых, только одна проблема. Холодильник работает не очень, поэтому у меня закончились продукты. А этот индийский трюк поможет обеспечить мне питательный завтрак. Я проделывал это несколько раз, когда жил на ферме один. И это поддерживало мои силы — местные бананы и пару других ингредиентов. Вы сможете приготовить это блюдо, даже если у вас нет в наличии всех ингредиентов. Так, у меня есть немного коричневого сахара. На самом деле это пальмовый сахар, но и обычный тростниковый сахар тоже подойдет. Поскольку я очень голоден, и никто меня не контролирует, я совершенно один, поэтому я добавлю побольше сахара. Пальмового сахара, если быть точным, с пальмового дерева. Ги. Я небольшой любитель ги, поэтому it's... добавлю его совсем немного. Вы можете добавить сколько хотите. Mm. А вот кардамон важен. Без него не получится нужного аромата. Это не кулинарное шоу. Это шоу по выживанию. Это не кулинарное шоу. Я показываю, как выжить, если у вас есть только связка бананов. Вот о чем это видео. Итак, сегодня, поскольку у меня было время, я немного изучил технологию и включил две камеры. Видите? Надеюсь, вторая камера захватывает мое лицо, а может показывать мне только наполовину, не знаю. Вот так, хорошо? Итак, нужно добавить немного кардамона. Не то чтобы я сходил с ума по бананам. Просто это странная ситуация в жизни, когда ты голоден, и все, что у тебя есть, это связка бананов. Вот так. И я надеюсь, что есть немного... Со мной бывает такое. Я не возвращаю вещи на свои места. И потом не могу их найти. Я путешествую уже 39 лет без... Я щедро добавляю мед, потому что... Вероятно, до позднего вечера это будет мой единственный прием пищи. Потому что я не ем вне дома. Только внутри. Удалить мед с ложки ⁇ это проблема. Есть только один трюк. Единственное, что работает. Я уже давно по-разному использую мед. Единственный способ избавить ложку от меда. К счастью. К большому счастью. Йогурт не в лучшем состоянии. Он приобрел немного кислый вкус, но все еще годен к употреблению. Вот почему я добавил больше меда. К счастью. К счастью, это все индийские фокусы. Я жил... Я жил таким образом один на ферме, где единственной пищей были либо арахис, либо кокос. Итак, арахис или кокос если у вас есть целый свежий кокос, то у вас есть еда в упаковке на месяц, два и даже на три месяца. Одно время я жил на этом месяцами, просто замачивал арахис и ел с бананами. Бананы — скромная еда бедняков, я выживал на ней какое-то время потому что вы можете повесить связку бананов и как-то жить на этом. Иногда я хранил кокосы, целые кокосовые орехи. Когда вы слишком голодны и вам нечего есть, можно выпить кокосовую воду и съесть мякоть. Это даст вам достаточное питание. Кокосы позволили мне выжить и оставаться здоровым в течение долгого времени. С этим не поспоришь. Сегодняшняя панчамрита получилась чуть более роскошная, потому что, как я уже сказал, скорее всего, и даже не скорее всего, а наиболее вероятно, что это мой единственный прием пищи до позднего вечера. А я за рулем. Может, я немного прогуляюсь пешком. И теперь вот это — это лишь несколько изюминок. Это все полезные продукты, сухофрукты и все такое. Поскольку их можно хранить без охлаждения, и вам не придется голодать. Это отличные продукты. Так или иначе они вливают в вас жизненные соки. Итак, обычно это 5 ингредиентов, но я похоже добавил больше. банан кокос, мед, пальмовый сахар или коричневый тростниковый сахар, ги, немного йогурта. Надеюсь, что из-за йогурта еда не станет кислой, потому что йогурт не в лучшем состоянии, поэтому я добавил его совсем немного. А здесь, смотрите, у меня даже есть несколько орешков кешью. Я немного измельчу их так, чтобы орехов не было особо видно, как это обычно происходит по всему миру. Нет, я просто не в настроении. Что поделать? Я очень голоден. Когда человек голоден, он обычно раздражен. Но я не раздражен. Я просто голоден. Так что позвольте мне побыть немного несносным. Итак, я провел очень много времени с орехами. Не могу прожить без них и дня. Добавляем орехи кешью. Это замечательный продукт. И самое главное, когда я в одиночку совершал длительные походы в Гималаях, мои силы в основном поддерживали орехи кешью, изюм, и копра или сушеный кокос, я не забываю о них, я им вечно благодарен. Так что я всегда ношу их с собой. Где бы я ни был, они всегда со мной. Потому что моя жизнь такова, что подходящая еда не всегда встречается на моем пути. За исключением этой пандемии, когда с едой все было довольно хорошо, потому что я находился дома либо в Индии, либо в США, но вновь жажда странствий и тяга к кочевой жизни вернули меня в этот дом на колесах. Нет-нет, просто нужно сделать очень много работы. Единственный способ избежать заражения в отелях и других местах — — это передвигаться в доме на колесах. Кто-то подумает, что автодом — это роскошь. Нет, он требует много работы каждый день. Дом постоянно передвигается, у вас будет очень много работы. Вот мой завтрак. И сейчас я на высоте технических достижений, потому что я использую Две камеры одновременно. Представляете? Вам нравится мой завтрак? Прошу прощения, это все, что у меня есть, а вы слишком далеко.